я еду за мечтами За туманом и за запахом тайги А я еду, а я еду за мечтами За туманом и за запахом тайги Понимаешь, это просто, очень просто Для того, кто хоть однажды уходил Представь, что это остро, очень остро Горы, солнце, пихты, песни и дожди Пусть полным, полно набиты Мне в дорогу чемоданы ведь груз, невозвращенные долги А я еду, а я еду за туманом За мечтами и за запахом тайги Биты мне в дорогу чемоданы, Память, грусть, невозвращенные долги. А я еду, а я еду за туманом, за мечтами, за запахом тайги.